Обращаю ваше внимание, время идет, осталось две недели. За эти две недели можно как минимум вот такое вот сделать. Это для тех людей, которые купили что-то на 500 рублей. Ну 500 рублей дорого или недорого, вы знаете, цены выросли. И сейчас ну, на 500 рублей трудно найти даже какой-то товар. Но у вас есть продукция, которую можно набрать на 500 рублей. 20% мешок с 20% денег. Эти деньги идут тем людям, Которые подписали, как мы говорим, 12 человек, которые вообще ничего не купили. Просто по перепись населения. Просто оформил, бесплатно. Просто бесплатно оформил, и за это компания заплатит какие-то деньги. Почему здесь меньше, а здесь больше? Потому что здесь это реальный товарооборот, а, а это деньги поощрения тем наставникам, которые сумели сделать эту работу. Но все равно это хороший задел. Почему? Потому что кто-то из этих людей увлечется бизнесом. Может случиться такая ситуация, что у него была, -была работа, потом раз... Предприятие закрылось. Не надо ваш лучше рассказать. Можете. Вот Олеся сама расскажет. Нет. Нет? Давайте, да? Мы недавно познакомились. Ну, видите, молодая симпатичная женщина, экономист по образованию, открыла свое дело, свой бизнес, выкупила здание, отдельно стоящее, я Правильно говорю, да? Начала производить булочки, пирожки, и вот и это, ну тоже покупают, да? Как, как это называется? Кондитерские. Кондитерские изделия, да? Отработали сколько дней? Два дня. И что случилось с вашим бизнесом? Сожгли все. Сожгли все. Конкуренты. Нормально. Ну, полное удовольствие, извините за выражение, да, но это правда, это реальный факт. Расскажите предпринимателям, что здесь никакого риска нет, потому что все равно эти булочки продавать надо. Я бы вам предложил, что если я приведу вам человека, вы мне дополнительную булочку дали а, бы? Конечно. Ну, вот здесь тоже самое. Да. Я привел клиента, он набрал мешок булочек. Что ж мне тут не поделиться-то прибыли, да? Здесь то же самое. Но здесь не надо полтора миллиона тратить на покупку помещения, земли, оборудования, машины, которые тесто месяц. Я не представляю. Но это вот реальный факт. Понимаете, да? Займитесь делом. И это тоже дело, но в наших условиях, вы видите, тем более сейчас вы знаете, что э, закручивают гайки, контроль усиливается, и какие-то там черные, левые, белые, там серые доходы, они уже проходить не будут. Здесь все легально, пожалуйста. Тяжело проходит. А? Тяжело проходит. В смысле кто проходит? Серые, Доход. левые доходы. Сейчас делают такой контроль, ну, это да. что вам проще заплатить больше, чем вы заработали, чтобы от вас отстать. Естественно. Вот. Вот эта рекламная акция, она длится до конца января. У нас есть еще две недели. Я призываю вас, ребята, ну, не, не пожалейте свое время. Лучше его сейчас потратить, переговорить с людьми, и вы сделаете себе задел на будущее. Вы знаете еще, чем хорош ваш маркетинг? То, что можно людям говорить, что деньги вы получаете на карточку. Ну там разные способы будут. Нет, да. ну не важно. Это не там то. Что... ИП будет. Да, ну не важно. Ну, подождите, подождите. Это как человек оформит? На карточку так на карточку. Ну понятно. Где-то на складах будут выдаваться. То есть, Нет, ну, не, будет выдаваться. Ну, Но не суть важного. Важно, что человек получает деньги. да. да Это да. не то, что, как знаете, в других компаниях вы берете продукцию, а в конце, пока вы не достигли определенного уровня, не дошли до, до какой-то mm -hmm. квалификации, вам, пожалуйста, товар со скидкой. Но не всех сейчас это устраивает. Ну вы понимаете, компаний сетевых много, выбор большой. Да. И вот смотрите, на самом деле это проблема у сетевого лидера и у сетевого менеджера в чем заключается? Вот он людей ищет, находит, оформляет, подписывает, даже человек что-то покупает, а потом они отваливаются. По статистике там от 80 до 90% оформленных людей за год они уходят куда-то в другое место. Правильно. В нашей системе мы их вернем. И вот здесь я вам расскажу тот секрет, которого на сегодняшний день нету нигде. Чем мы их можем вернуть? Я вот сегодня специально посмотрел, ну, чтобы было понятно сравнение. Есть факты, установленные учеными, подтвержденными, что вот то зерно, которое пролежало много-много лет и не выросло, если его поместить в нормальные хорошие условия, оно прорастает. Ну слышали везде, там в Египте нашли пшеницу, которая 2000 лет лежала и вдруг проросла. Я зашел сегодня в интернет специально проверить это, эти данные. Они говорят, это не совсем так, пшеница так долго не лежит. Ну, может быть, погорячились. Но я нашел факт, что какая-то разновидность бобовых, называется волчий боб, три с половиной тысячи лет пролежала, его полили, и оно выросло. Так эта ситуация напоминает тех наших людей, которых мы оформляем сюда, и он 3,5 тысячи лет может находиться в замерзшем состоянии. Ну так ведь? Ну так. Дальше. Есть категория людей, которые раньше слышали о сетевом маркетинге, но как-то не принимали в нем участие. Так ведь? Но обстоятельства изменились и сложились так, что ну, надо здесь зарабатывать. Николай ну, Геннадьевич, можно Ваш пример? Да, пожалуйста. Вот расскажите, когда мы с Вами познакомились. Нужно лет 10. Как раз по да? да? Я пытался говорить, говорю, давайте там людей оформим. У него был свой бизнес, ну расскажите. Занимался с Газпромом, так. лесом там всякой ерундой. Деньги вроде были, так сказать, а заниматься этой мелочью совсем не хотелось. Ну, ну так, да. для себя пользовался. Ну, для себя покупал и золотую косметику, хорошо, я помню, так, да. Родственникам, а так далее. А бизнес-клуб я не То есть, делал. как потребитель. Даже не смотрел да. в эту сторону. Вот когда как бы, сказать, все замыкалось, я опять к Петровичу обращался. там все, общались, общались, а сейчас вот думаю, что надо пере, это самое, переориентироваться. То есть, вы видите, прошло 10 лет. Обстоятельства изменились, взгляды на жизнь немножко поменялись. Ну, жизнь меняется, правильно? И вот человек, который предприниматель, он всю жизнь был предпринимателем. И сейчас предприниматель, да? Так, а с долгами вам удалось рассчитаться? Да. Ну, слава богу. Видите? То есть сейчас человек принимает решение заняться сетевым маркетингом, и вы только что слышали, что у него уже оформлена группа товарищей, и дальше будет больше. Поэтому поговорите с предпринимателями. Это те люди, которые понимают, что такое бизнес, им просто надо показать, в чем здесь выгоды, и насколько здесь проще и легче это делать, ну, если правильно делать. Итак, значит, следующее маркетинговое решение, которое помогает вернуть нам людей. Помните, я вам рассказывал, что если бы какая-то компания, где я был там 5 или 10 лет назад, все время мне бы, там какую-то копеечку начислял, пусть небольшую. Неважно, сколько платят, самое главное, что платят хоть что-нибудь. Согласитесь, да?